Наступил високосный 2020 год, и наступил он так, что, честно говоря, многих утра берет, страшно становится. И хотелось бы понимать, а что же в этом 2020 году нас ждет, чего будет больше э, в этом э, периоде э, перемен, хорошего или плохого. На что нам всем с вами рассчитывать, дорогие друзья. Ну и э, кому, как не к Марку Анатольевичу Соркину, я с этим вопросом могу обратиться. Времени у нас ограничено, порядка получас. И внешние внутренние вопросы мы постараемся за это время коротко обсудить. Марк Анатольевич, здравствуйте. Вы выходите на экран, так что появляйтесь. Алло. Алло. Да, да, да. Слышите ли вы нас? Сейчас слышу, что-то прервалось. Все понятно. Ну, что ж, внутренняя политика постольку поскольку, потому что в мире происходят вещи, из-за которых и внутреннюю политику государству российскому приходится немножечко корректировать. Вот с чего начнем? Видите ли, в чем дело, Сергей? Здесь невозможно разделить. Ведь внешняя политика, по сути дела, это продолжение политики внутренней. Все ведут внешнюю политику, базируясь на своих интересах внутренних, так сказать. И вот здесь начало 2020 -го года представляется мне ну, неожиданно бурным. Смотрите, по сути дела, не успели, как говорится, отзвенить новогодние куранты, как американцы убивают Сулеймани. Значит, мир, как говорится, вздрогнул, повернулся. Иранцы пообещали ответить адекватно. Значит, отстрелялись по воинским базам в Алясаде и Эрбиле. Причем Эрбиль напоминает военный аэродром. Не больше, не меньше. И тут, ну, прямо как будто по заказу. Для того, чтобы вести э, взгляд с убийства Сулеймани, поддевают э, украинский «Боинг». Естественно, мир перемещается туда. Трамп выступает с заявлениями, что никто не вел такой жесткой политики по отношению к России, как он. Все отделывают словами, а он мало того, что он и санкции вел, и защищает интересы своего народа на Ближнем Востоке, его поддерживает э, Верховный суд, заявляя, что в случае с Сулеймани он поступил абсолютно правильно, уничтожил врага, э, как говорится, американского народа, и тут же демократы передают э, решение об импичменте Трампа в Сенат для обсуждения. Ну, понятно, что в Сенате его провалят. Там большая часть республиканцев, там или настолько затянут, что дальше некуда будет, или, как говорится, что-то еще будет, но импичмента, конечно, не будет. И вот смотрите, то есть Трамп этими своими действиями опять, как говорится, поднимает свою защиту своих тех сторонников, которые выдвинули его президентом. Тот самый ржавый пояс американский. Что делает э, в ответ э, Россия? Ну, я иначе не назову, как десантный бросок Путина сначала в Сирию, причем Асад провожает его до аэропорта, как, будем говорить, но это вообще в дипломатической практике не, собственно говоря, не очень адекватный поступок. Он немедленно оказывается в Стамбуле, где открывает турецкий поток, тут же идет на... Какие учения военно-морские в Черном море? Каких не было никогда. Напомню, что это объединенные учения были Черноморского и Северного флота. И это не на словах. Туда пришел лидер, флагман Северного флота, ракетный крейсер, маршал Устинов. И одновременно с этим происходит учение в Каспийском море. Ну, если кто... Как говорится, не представляет себе географию, могу сказать, что ракетные катера с Каспийского моря могут оказаться в районе Ростова за сутки. По Волго-Балтийскому каналу. Осадка позволяет. И, по сути дела, мир замер в тревожном ожидании. И немедленно, я подчеркиваю, буквально после этих событий в Москву я иначе не назову, галопом прилетает Мерки. В Москве начинается процесс урегулирования ливийского конфликта. В сторону Триполи представляет там Турция, в сторону Хафтара представляет Россия. Они между собой не разговаривают пока. Значит, по разным комнатам сидят. Но Меркель э, согласовывает с Путиным э, решение о э, открытии конференции по... Ливии в Берлине, в Германии. Ведь, поймите правильно, ну, не нужно было Германии особого, как говорится, да или нет, Путина. Но это знаковый показатель. Если раньше по этому вопросу Германия звонила бы Вашингтон, то сейчас Меркель приехала в Москву. И тут происходит смена правительства. Причем удаление, как правило, как понятно, из этого в общем, удаления экономического блока, настроенного на, будем говорить, глобальные тенденции, на мировую систему разделения труда. Кого оставит из э, старого состава правительства, не знаю. Пожалуй, это еще никто пока не знает. Но э, процесс понятен. Наконец, э, будем говорить так, э, объявляется о том, что в Конституцию должно быть внесены Несколько поправок, в частности, отмена приоритета международных законов, проект о создании уже как государственной структуры госсовета и, наконец, решение о двух сроках подряд. Ну, я так понимаю, в данном случае Владимир Владимирович готовит себе место на 25-й год, то есть председателя госсовета. Вряд ли в 72 года он захочет продолжать и сможет продолжать через физически быть президентом. Но дело не в этом. Так вот, ситуация показывает, я опять возвращаюсь к учениям в Черном море. Ведь э, на весну запланировано большое учение НАТО в Черном море, военно-морское, с участием, так сказать, военно-морских сил Украины, ну там... И Гетьмана Согрядачного, который, собственно, хотя и, как бы флагман Черноморского флота, но по сути дела это сторожевой корабль, он, в общем-то, не обладает достаточно большой атакующей мощью, а против него собирают э, ракетные крейсера и тяжелые несущие ракетные крейсера э, России. И обратите внимание, во время маневров, которые происходили в Черном море, ни один натовский корабль не вышел из портов ни Румынии, ни Болгарии, а Дональд Кук вообще удрал аж за Неаполь, ушел через Босфор. И вот здесь я могу делать вывод. Процесс противостояния переходит в новую фазу. Ну, будем говорить так, большая общеевропейская война планировалась, будем говорить, НАТО на где-то в районе 25 года с учетом того, что в России сменится руководство и так далее и тому подобное. Им ответ на это был в реорганизации правительства. И здесь, как говорится, буржуазия за свои интересы, она, собственно говоря не считается интересами народа, а вот за свои интересы она готова драться. И похоже, это нам предстоит. В каком году? Ну трудно сказать, не знаю. Но, по сути дела, сейчас идет как раз именно этот поворот на решение внутренних проблем в Российской Федерации. То есть, ну, приоткрыли клапан, спустили немного пар недовольства. Хорошо. Но проблема-то ведь не решена. И поэтому сейчас российская буржуазия лихорадочно ищет пути, как ей продлить или поднять снова крымский синдром. И все эти действия как раз и связаны с тем, чтобы, как говорится, убрать наиболее одиозные фигуры из правительства, значит, показать кусочек сладкого пирожка, в виде там различных добавок э, э, семьям и прочим делам. Но, будем говорить, там э, ведь инфляция все равно съест эти добавки. Но какую-то оттяжку времени даст. И это позволит, возможно, более серьезно подготовиться э, к процессу, э, ну, бы говорить, э, я бы назвал, э, общей Европ... европейской войны. Ведь, по сути дела, я не верю, что Меркель надо было приехать в Москву только для того, чтобы согласовать проведение конференции по Ливии. Здесь мы видели в конце года очень неадекватное поведение Польши. С одной стороны, она требует с Германии репарации. Мало, как говорится, тех земель, которые она получила из рук Советского Союза. А, с другой стороны, Польша начинает заявлять, что мы не позволим никому связываться, э, трактовать историю Польши, как ему угодно, принимая соответствующий закон. И принимает Нижняя Палата решения о том, что Гитлер и Сталин – это одно и то же. Таким образом, Польша опять хочет повторить, наверное, свою судьбу 1772 года. Ну, как говорится, когда люди сходят с ума, им никто в этом не может помешать. А то, что Германия спит и видит вернуть себе те территории, которые перешли в Штед, Штетин, Бунцлау, Данцик, я называю эти города по-немецки, то есть Шецин, Грослав и Игдайск. Ну, по-моему, ни у кого это сомнение не вызывает. И наглое поведение Польши в этом плане, оно как раз стыкуется и с планами, собственно говоря, российской буржуазии, поскольку, значит, надо, как говорится, выходить на общую границу с Германией для того, чтобы, как говорится, заключать более тесные союзы и налажить более серьезную торговлю с той же Германией. Ну, а если понадобится помочь Германии освободиться от оккупации англо войсками, ну, я думаю, что это тоже вопрос обсуждения. Поэтому ситуация, как мне кажется, рванулась вперед, как пришпоренный ход. С одной стороны, необходимость Трампа значит, подавить своих политических противниками якобы внешнеполитическими успехами, с другой стороны, желание Германии и Российской Федерации продвинуть процесс деамериканизации Европы. И чем это закончится? Ну, поживем, увидим. Марк Анатольевич, к этой теме мы еще вернемся. Позиция Беларуси вот, по отношению газовых переговоров, по отношению того, что белорус, лидер Беларуси Лукашенко говорит, а мы у Прибалтова будем нефть покупать. Вот здесь, опять-таки, буржуазно-капиталистические отношения и союзное государство двух, практически, и двуединого народа, белорусов и русских. Как вам Давайте, это видится? Давайте, двуединого народа. Потому что э, русские, украинцы, белорусы – это один народ. Просто говорящие на разных диалектах из-за местности, у, поля, у этих самых белорусов очень много слов, которые они переняли у поляков. Ну, понятно. Э, у Украины хватает, э, будем говорить, из-за того, что там над определенной частью Украины сидела Австро-Венгрия, э, значит, там э, достаточно много самых разных, э, э, будем говорить, идиомств немецкого языка и так далее и тому подобное. Но разница в диалектах, она не мешает, как говорится, э, тому, что этот язык един. И не случайно сейчас Украина идет в что именно мы говорим на истинно русском языке, а у вас там какая-то татарская мова, и там некий Ковтуненко договорился до того, что вот они с Гетманом Сагайдачным и польским королевичем Владиславом пришли в Москву, чтобы установить там э, христианскую веру, поскольку мусульмане Минины Пожарский, оказывается, бились с поляками и с казаками Сагайдачного э, за то, чтобы э, значит, мусульманство укрепить на Руси. Но я правда мусульманство не увидел. Вот, э, после этого. Э, как говорил Кавтуненко, Москва была на полной мечети, я знал только одну мечеть. Вот э, было татарское подворье, где останавливались татарские послы, вот там они установили свою мечеть, и она сейчас до сих пор, собственно говоря, действует. Вот, на, в нашей стране э, много конфессиональная религия, и, собственно говоря, религии много конфессий, и ни к одной из них не относится, как говорится, отрицательно. Это их личное дело. Вот. Главное, чтобы они не лезли в политику. А здесь, что касается Белоруссии, какую нефть они будут покупать у Прибалтики, я не знаю. Винспилский терминал после входа в строй Северного потока-2 и турецкого потока перестанет действовать. Какую нефть будет покупать у Прибалтики, я. Не очень хорошо понимаю. Здесь, понимаете, у Лукашенко, вот, к сожалению, вынужден я сказать, я знаю его, встречались мы с ним на первом съезде Народа СССР, это был где-то 90, там, по-моему, первый год, конец, значит, и я его видел, он тогда не был учеником, он был депутатом. Возлагал здоровые мысли, нам надо говорит, объединять государство опять, нам надо создавать единое государство, а тогда все вопросы, само собой, решатся. Но психология председателя колхоза, она как была, так и осталась. Все под себя грести, а с соседями как получится. И вот здесь, очевидно, психологию не переделаешь человека. Ну, не получилось из него будем говорить, государственного деятеля высокого полета. Ну что с этим, сделаешь? В Беларуси он жизнь смог наладить. И, будем говорить, и работает промышленность, и дороги прокладываются, и высокое качество этих дорог, все так есть. Они сохранили, как говорится, структуру, будем говорить, санаторно-курортного лечения с очень хорошим, как говорится, медицинским оборудованием, но а дальше-то что? Ведь э, как для человека, для, для государства. Оставаться на месте – это значит деградировать и умирать. И вот здесь как раз, и на мой взгляд, выход -то как раз в том, что э, должны соединиться части, э, э, будем говорить, народа. Э, я бы даже сказал не русского, а советского. Советского народа части должны воссоединиться для того, чтобы дальше развиваться, чтобы поставить себе так свое будущее государство, чтобы ему, как говорится, не, могли, не мог урожать никто. Ну и в конечном итоге, для того, чтобы это было советское государство, ибо только советское государство дает нормальную общность людей, это ликвидация власти капитализма. А третье ⁇ это не дано. Вот сейчас я говорю, вот в преддверии этих ситуаций вынужден был пойти э, Путин на то, чтобы удалить из правительства э, те самые, тот самый экономический блок этих э, либераль, либеральных глобалистов. Я помню, тут недавно в программе 60 минут значит, один молодой Рияны кричал, а я не хочу дружить ни с Белоруссией, ни с Ираном, я хочу дружить с Америкой. Вопрос только один, а она хочет с тобой дружить? Это же дело обоюдное. Поэтому думаю, что Лукашенко, я надеюсь, это поймет, что останавливаться в развитии. Белоруссия достигла пределов своего развития. Все. Ни по размерам, ни по численности народонаселения. населения. Она дальше двигаться не может. Она может двигаться только в интеграции. Причем интеграции советской. А иного пути нет. Тогда деградация и смерть. Марк Анатольевич, давайте вернемся все-таки к нам в страну и посмотрим на то, как, ну, вспомним для начала, когда наш генеральный секретарь, тогда еще не было генеральных секретарей, но верховный главнокомандующий в скором будущем Иосиф Сталин сказал, у нас есть 10 лет, иначе нас сомнут. Нам нужны образованные, грамотные люди, нам нужны здоровые граждане, нам нужны предприятия, производство и все остальное потенциал базис, на котором мы будем все дальше двигаться вперед и победим, если враг нападет. И вот тогда, не во время войны, а задолго до войны начали строить, в том числе, площадки, базы, о чем вы рассказывали в эфирах за Уралом и по всей большой стране. Сегодня, когда президент понимает, что общество не советское, общество другое, что этих сволочей надо заставить как минимум сексом заниматься, чтобы у них дети появились, а уже у молодежи есть такое «free секс, то есть мы не занимаемся сексом, а про детей вообще не говорим, у нас свои увлечения. Вот люди должны много иметь э, детей в семьях, семьи должны быть крепкие и здоровые психически, эти дети должны быть здоровые физически и получать качественное образование и не болеть гастритом желудка, как я переболел в детстве, когда, э, извините за выражение, в школе не жрал аж бог знает до скольки времени. Потом они должны поступить в ВУЗ на бюджет у себя в регионе, а не в Москве, дорогущий получить нужное государству, отечеству образование и идти работать инженерами, врачами, айтишниками туда, где мы прорываем технологии. Куда все. идти Куда? работать, Сергей? Ведь вопрос-то как раз в этом и стоит. Куда Марк идти Марк Анатольевич, работать? Так Я вот и создаются пойти, сейчас пойти. условия, и куда идти должно появиться, вот оно на наших глазах создается. Оно всё. не может создаться так, потому что не на подачках должен жить человек. Достойная жизнь – это прежде всего достойное место в жизни. То есть там, где ты проявляешь свои знания, свои профессиональные способности, для этого нужно это место иметь, а его нет. Ведь когда Вы сейчас, вы сейчас секретарь... слова Путина повторяете, вы говорите то, что Путин это, уже это, не он один он раз говорил. Говорил, это одно дело. Это все, знаете, для бедных. Так вот, когда генеральный секретарь, а был генеральный секретарь, говорил, что мы за 10 лет должны пробежать, этот Путин эти а нас сомнут. Он-то ведь начал с чего? За первые пять лет было построено полторы тысячи предприятий и предприятия, которые производили средства производства. Когда-то, будем говорить, когда Мао его спросил, как надо, чтобы э, государство, он говорил, нужно, чтобы народ работал. А сегодня, извините меня, рабочих-то мест нет, люди есть, а мест для них нет, промышленность разрушена, но удержали каким-то образом часть, военно-промышленного комплекса. Я работал на заводе всю свою жизнь. На Брянском автомобильном. На нем было 18 тысяч человек. 120 гектар. Извините меня. 12 корпусов на песке было построено. Сегодня там хорошо, если есть полторы тысячи. И часть корпусов уже снесена к чертовой матери. Где людям работать? Ну вот. Дали им пособие. Ну вот, значит, они окончили высшее учебное заведение. Куда идти работать? Нет этих предприятий. Все, все и движется параллельно. Вы посмотрите, нет, сколько нет, нет. инфраструктурных объектов создается, нет, сколько а... дорог строится в стране, дорог, энергетических а... предприятий. А для того, чтобы. Марк, Анатольевич, Марк Анатольевич, для того, чтобы построить эти новые современные, а не старые, разрушаемые предприятия, необходимо создать инфраструктуру, подвести электричество, воду, поставить площадки. Люди нужны, которые будут на них работать. Это дети, которые сегодня поступают в вузы, которые образование в школах. Но не делается это все сразу. И не сравнивать еще раз советскую молодежь после гражданской войны с сегодняшними тинейджерами, современными ребятами, которые слушают дудя и матерный рэп. А кто их сделал такими? Вот о чем мы речь. Вы понимаете, прокладываются дороги. Но дорога, она же не сама по себе. Она ведет оттуда, туда, по адресу. А какой адрес? Извините меня, как говорится, к концу 1938 года было построено 9 тысяч предприятий. Удивлялся тут академик Касатонов. Мне сказали, что предприятие построить стоит тонну золота. Откуда Сталин взял 9 тысяч тонн золота? а того не понимает, что социалистическая экономика не нуждается в инвестициях, что не нужно затрачивать какие-то средства, которые надо затрачивать при капитализме. А здесь вот сейчас Мишустин одним своим приоритетом поставил развитие бизнеса. Ну давайте дальше бизнес развивать. Но бизнеса интересно не государственный, а частный. Ему важно продать то, что он сделал. И он будет делать то, что легче продается. А ведь, будем говорить так, для того, чтобы для страны работала промышленность, нужно, чтобы она, как говорится, с одной стороны государство управлялась через систему длин, дальнего планирования. С другой стороны, чтобы это государство выплачивало заработную плату трудящимся на этих предприятиях. А это отвергается априори. Поэтому, извините меня, я вижу в этом, ну дали кусочек. Спустили пар. Но дали кусочек рыбы, а не удочку. Вот что. А Марк Анатольевич, а если вы услышите от Мишустина слова госплан, госзаказ на новых современных уже условиях информационных, вы будете говорить, что да, молодец Мишустин? Не буду. Я не умею верить словам, я верю только делам. Сказать можно все, что угодно. Что такое Госплан? Это научное учреждение, которое в первую очередь занимается развитием научно-технического прогресса. Направление выбирает научно-технического прогресса. Что надо для страны в первую очередь? Что надо строить? Какой продукт производить? Куда этот продукт пойдет? Сколько для него нужно людей? Подсчет. Какое количество специалистов самого разного профиля. Вот как работает Госплан. А сказать Госплан – это халва-халва это от этого сладчего рту не будет. Вы поймите правильно. Сама система буржуазной экономики не допускает развития. Без грабежа. В том-то и дело. Вот спрашивают, а как вот эти страны смогли, так сказать, развиться? западные старые капиталистические страны. А дело в том, что в их основе лежит работорговля. Они за бусы покупали негров в Африке и заставляли их работать у себя как рабов. Вот где лежит их благосостояние. Они, понимаете ли, грабили весь мир. Индию, Африку, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, они грабили весь мир. На этом основаны их бассейны. они накопили эти средства за 500 лет. Поэтому они сейчас и живут таким образом, на награбленное. Как это оговаривал последний сербский король из династии Абреновича, не знаете? Едим брошенное, носим брошенное, живем краденым. Вот что можно сказать. В последнем этапе капитализма, именно так они живут, сейчас у нас капитализм рантье, когда люди вообще не хотят работать, а накопленные кем-то до них капиталы отдают в управление непонятно кому, той же самой транснациональной корпорации. Марк Анатольевич, ну вот ситуация патовая. Почему? Потому что на Западе сейчас из граждан, из демократических граждан вот таких свободных стран создают биороботов. Их фактически запускают в какой-то непонятный, извращенный, больной коммунизм. Они все равны, они все равнопольны, они вообще непонятно кто. Это люди не коммунизм. люди. Вот, ну не коммунизм, понятно, извращенный, говорю, коммунизм. Нет. А как мы? Не Это принцип обезьяньего э, стада. Кто там сильнее, тот, как говорится, всех и нагибает. Нагибает один, а стадо все остальные Есть вождь, который может Электрошоком убить любую другую обезьяну Вот это сегодня Европейская западная цивилизация А мы, вы вот говорите, у них негры Рабы работали, а у нас рабов Негров не было У нас эксплуатация шла, как бы условно говоря Добровольная, мы, советские люди Получали небольшую зарплату Мы создавали Национальный государственный этот продукт Но, ведь мы же Пахали не Имея возможности жировать, как европейцы, Не, которые там тоже покали слов. много. А кто сказал, что надо жировать? Но дело в том, вы получали зарплату удовлетворение своих индивидуальных потребностей. Основные потребности удовлетворялись, как говорится, из фонда общенародного потребления. Вы получали бесплатно жилье. Платили за него копейки, 8 рублей. Но что это такое при зарплате в 200, да? Вы получали бесплатное образование. Везде на всех уровнях. Вы получали бесплатную медицину. Это все то, что вы заработали. Вам это возвращалось. В виде этого всего. Когда-то посчитали, еще где-то, если память не изменяет, середине 70-х годов. И, значит, зарплата чистая, если учитывать стоимость жилья, лечения, образования, питания и все такого прочего, составляла примерно уровень 7-8 тысяч долларов в месяц. Американцам такие зарплаты не снились. Ведь не важно, сколько ты получаешь в номинале, важно, что ты на это имеешь, что ты на это можешь. Извините меня, мы не жировали, но тем не менее, простите меня, каждый из нас имел спокойную возможность месяц в году отдохнуть. В любом месте Советского Союза, в любом санаторе. И туда билеты стоили копейки. Что железнодорожный трансфер, что автомобильный транспорт. Я же помню эти очереди, указ во время периода отпусков, начиная с мая и по сентябрь. Но в сентябре проходил так называемый великий схлын, когда возвращались домой все, кто связан с первым сентября. Но тем не менее были люди, которые в сентябре отдыхали. Называли это бархатным сезоном. Вы посмотрите, как были обустроены все эти курорты. Какая была инфраструктура, где она? И поэтому, еще раз говорю, можно, конечно, говорить, нам платили маленькую зарплату. доплатили только для того, чтобы не было пока еще изобилия продуктов, для того, чтобы, как говорится, вы могли выбрать то, что вы хотели. Ведь еще Сталин говорил о прямом продуктообмене. обмене. О том, чтобы производительность, повышение производительности социалистической. Экономики необходимо для того, чтобы уменьшить рабочий день до шести, а может быть до 5 часов, чтобы человек имел больше возможностей для э, образования, для своего культурного развития. И вы посмотрите, в любом городе парки и дома культуры строясь по определенному проекту, там тебе и танцплощадка, там тебе и летняя эстрада, там тебе и, понимаешь, кафе мороженое. Там тебе и аллеи для прогулок, по единому проекту, строились везде. Даже в самой, как говорится, раль-центре маленьком, но это было. Извините меня, не могли, как говорится, тогда еще всем дать телевизоры. Не было их столько. Их только начали делать после войны. Но, по крайней мере, извините меня, кинопередвижка приезжала и показывала все новые фильмы. В любой самой захолустной деревне. Марк Анатольевич, коллеги, мне показывают 3 минуты, мы уже перетянули одеяло блок прямого эфира на себя, я понимаю, тема неисчерпаема, бесконечно можно вспоминать, рассказывать, искать пути выхода и даже где-то спорить, но вот время не бесконечно нашего эфира, поэтому в следующий раз в обратном отчете у нас будет 60 минут, спокойно, не спеша обо всем поговорить, в том числе и об этих вопросах, потому что в чате тоже люди сейчас между собой спорят, некоторые даже даже Ругани, к сожалению, к большому. Спасибо вам огромное а и до скорой как? встречи. До свидания. До свидания. Итак, дорогие друзья, Марк Анатольевич Соркин У. был нашим гостем. Прервемся, чтобы вернуться и продолжить. Обязательно вернемся. Пока.